Ищем вход на тренде. Подробно схему паттерна разберем для движения вверх. Отличительной особенностью формации является повторный тест уровня после отката. Третий признак – обновление максимума. Посмотрите пример. Паттерн сформировался на уровне после того, как цена дважды его протестировала, и после этого продолжилось движение вверх. Для паттерна на продажу характерны те же три признака. Тренд вниз, цена повторно тестирует уровень на откате и обновляет минимум. Цена на трендовом движении начинает формировать откат, после чего снижается и, протестировав уровень, продолжает рост. Первый тест уровня говорит о том, что цена уперлась в плотность заявок на покупку. Если это сложить с трендом, тогда у нас появится возможность войти в сделку. Надо понять только как это сделать, и сейчас мы разберемся в этом. Входим на втором тесте, поэтому отмотаем схему немного назад. Сейчас момент, когда цена начала повторно снижаться. Входить лимитной заявкой можно хотя и более рискованно, так как цена может быстро пойти вниз и сделка закроется по убытку. Можно ли найти способ для входа с большей вероятностью хорошего исхода? Оказывается можно, и сейчас я покажу вам этот прием. Опять отмотаем схему назад, но представим снижение в виде свечи. Теперь, если цена намерена пробивать уровень, то скорее всего получится так, после чего движение скорее всего продолжится. Мы хотим войти так, чтобы не попасть в это движение. Но если будет рост, открыть покупку. Как это сделать? Вновь вернемся назад. Для того, чтобы войти в покупку, нужно использовать стоп-лимитную заявку Buy Stop. Выставляем ее за хай свечи около уровня, и когда цена пойдет вверх, сделка на покупку будет открыта. Может ли вторая свеча зацепить заявку и пойти вниз? Конечно, может, это рынок, но за нас здесь два фактора. Первый уровень, а второй тренд. Если мы их верно определили, то скорее всего сделка будет плюсовой. Стоп выставляем под уровнем. Для сделки на продажу схема зеркальная. Заявку сел-стоп выставляем под лоу свечки и на продолжении движения входим в сделку на продажу. Стоп выставляем за уровень. А теперь для закрепления материала пройдем тест.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 Также приглашаю вас принять участие в моих бесплатных вебинарах, которые проходят каждые две недели в четверг на площадке Admiral Markets. Ссылка для регистрации в описании к этому видео. Приготовили бумаговую ручку? Отлично! Тогда начинаем. Посмотрите на график и найдите на нем тест на откате. Готовы? Время пошло. Кто нашел паттерн, поставьте себе один балл. Думаю, что это было несложно. Паттерн очень похож на классический. Второй пример. Найдите тест на откате. Готово. Время пошло. Кто нашел второй паттерн, добавьте себе еще один балл. Как думаете, здесь есть еще один паттерн? Да, есть. Кто нашел второй паттерн, запишите себе еще плюс один. Третий пример. Готовы. Начали. Кто нашел паттерн, поставьте себе плюс один. Но если бы кто не вошел в такой ситуации, объяснив это не подтвердившимся трендом, допустимо. Но тогда вы точно должны были найти второй паттерн. Потому что второй паттерн уже сформирован на тренде. Кто нашел паттерн, поставьте себе плюс один. Четвертый пример. Помните, мы ищем двойной тест на откате. Готовы? Тогда поехали. Кто нашел паттерн, молодцы. Добавьте себе еще один балл. Как думаете, здесь есть еще одна фигура? Да, есть. И кто ее нашел, запишите на свой счет еще один балл. Пятый пример. Не самый простой, так как нужно найти тест на откате при трендовом движении. Готовы искать? Тогда приступим. Обратите внимание, что в данном случае двойной тест на откате сформировался после подтверждения движения вверх. Напишите в комментарии, почему в этом месте можно считать, что тренд подтвердился. Шестой пример. Готовы? Засекаю время. Удалось найти? Отлично! Кто нашел паттерн – очень хорошо. Кстати, а вы не видите на графике, какой еще сформировался паттерн? Подумайте и своими мыслями поделитесь в комментариях. Седьмой пример. Помните, что ищем откат на тренде. Готовы? Начали! Нашли паттерн? Отлично! Ставьте плюсик и идем дальше, у нас остался последний пример. Восьмой пример. Приготовились, начали! Кто нашел паттерн? Молодцы! Поставьте себе еще один балл. Ну а теперь настало время подвести итоги и подсчитать результаты теста.